Нах мы, прис... талер, да? Нах мы это смотрим Не знаю, сегодня день Мартина, давайте <с> Типа <с> Зрители и так ушли, что давайте добьем Просто на полтора х за спидраним <с> Вы знали, что скажете это? Ладно, я дай, -дай, -дай, -дай. А на вы найдете огромное количество полезных писать. Я сделал все правильно. Почему я тут? Леша сделал все так, как ему сказал в общем Опять Леша! Почему опять Лёша? Чем ему так именно Леша не понравилось? Почему он всегда для него Лёша это признак какого-то плохого человека? Он всегда вот Лёша это какой-то неудачник у него в видосах. Тут есть какой-то лор, и Лёша это какой-то вот. Мне кажется, какой-то Лёша его в детстве пиздил в школе просто. Одноклассник. Вот он теперь Лешу всегда выставляет как самого плохого человека. Хесус! Зачем Мартина обижал? получил хороший ответ. Блять, это пример. Ну, если бы это был пример, то в каждом ролике он бы использовал разные имена, а не одного Лёшу. Он, он буквально он в каждом ролике у него Лёша это плохой какой-то человек. В каждом видосе. Это не какой-то отдельный персонаж, Лёша. У него нету какого-то вот прям Лёша такой-то, такой-то, или какой-то образ отдельный. Нет, он берет просто вот эти вот картиночки и из них делает какого-то Лёшу. Так что это не образ нихуя. Ой, вот ты, не этот... Я забыл слова. Был славным парнем с девушками, но каждый раз его игнорили. Раз за разом, раз за разом, раз за разом. Пока он окончательно не сломился и не сдался. Социальность — это фундаментальные потребности человека. Но у Лёши это заменено на видеоигры и на сайты. Конечно же его засасывают в Вы можете подумать, что он такой... А чё, разве общение с друзьями в Дискорде — это не социальность? Общение в чате в игре — это не социальность? Не, конечно, это э, капитально отличается от личного общения, да, все же. Типа, зачем делать из всех геймеров какими-то задротами а Хз, я, я, я играю... Я думаю, в чате все играют, и при этом они не чувствуют себя ассоциальными. Что неудачник, но там живут 9-10 мужчин в наше время. Кто же тогда это 10? Или лучше сказать 1-й? Тайлер живет прекрасной жизнью. наслаждаясь уважением, и в обществом таких же мужчин, как и он, а также прекрасных влюблённых женщин. Пиздец. Тайлер понимает, что система сломана. Это у меня одного громко, или вам тоже пиздец? Я не знаю, что, зачем он это делает, для кого, для чего. И вряд лишь один. Либо обидеться на нее, либо играть по ее правилам. А может показаться, что Талер через свыше мудак. Но это не так. Он спокойный и добрый. Он всегда за то, чтобы помочь Леше. И если Леша согласится, он скорее сам станет, как Тайлер. В 7 классе меня перевели домашнее обучение. И у меня остался только один друг. И он был у меня один, а у него было много друзей. И я был не самым любимым. Он мог меня игнорить, обманывать, не отвечать. Он футболку задом наперед одел. Бля, у него просто он лежит Опять, второй видос Он не убрал пакет с тарелкой А еще мы теперь видим А, не, вы не видите, вы не видите Там просто мусорка лежит Находится, ну типа а как только он писал, я сразу ему отвечал Такое бывает, зачем уже меня, если он знает, что я все равно не уйду от него А когда я наконец нашел мужа, остаться один и понял, что лучше никакая дружба, чем такая Я остался абсолютно один Я впал в забвение одиночества В буквальном смысле, я не говорил ни с кем около двух лет своей жизни Вы сейчас спросите, Мартин, как же твоя семья? Дело Это том, что делает тебя сильным человеком, вот эти вот примеры, что ли? То есть, смотрите, я был таким, стал таким, каким ты стал? Кучерявым, небритым, хованским девственником или что? То был огромный и глубокий да, меня... Наполнение фона, ничего себе Хорошее наполнение. Друг были симптом заболевания, я очень хотел психиатру, а мать не хотела ним, потому что она... У меня есть подозрение, что он просто хотел колеса попробовать. Все. Это единственная его причина записаться к психиатру. Сказала, что моя жизнь не стоит жизни всех, и если вдруг узнает, что у меня есть какие заболевания, то всех заберут в дом, а я в психушку. И по итогу, как мне сказали, лучше проживать одним, чем всеми и поэтому был глубокий ссори с семьей. Я открывался в комнате, я мог... До ссоры. не есть очень долгое время. Сип? И по итогу я был абсолютно один. Я просто скитался по дому, находясь в своей же семье, но не Так, себя. погоди, погоди, что там? До ссоры. Я мог не есть очень долгое время, и по итогу я... После. Тут на фото у меня уже дистрофия. Чё? То есть чел похудел и сравнивает это с какой-то дистрофией и привязывает это к ссоре какой-то? Серьезно? Я, был абсолютно один. я просто китался по дому. Находясь... А стоп дистрофия это же типа дистрофик, это... но ну, это не, не анероксия, но это типа недостаточность чего-то там, да, насколько я понимаю, или что. И по итогу, как мне сказали Пипец, он быстрый, но либо я медленный. А, на полторык смотрим, потому что на 1 х невозможно. Лучше прожить одним, чем всеми. И поэтому я был глубоко своей семьей. Я открывался в комнате, я мог не есть очень долгое время. И по итогу я был абсолютно один. Я просто китался по дому, находясь в своей жизни. А почему это минус? Семейным человеком Я не знаю, первая либо подобное, но когда ты не говоришь ни с кем буквально больше недели, что часто происходит с головой. Я забыл, кого вообще используется рот Я просто не говорил ни с кем, и потихоньку я начинал убедать. Я просто чувствовал, что дни смешаются в один день. Это просто день сурка Буквально я открываю деньги, не знаю, с ней четверг, пятница. У меня не было сил не учиться, ничего делать. Мне было просто плевать. Я забил на все, и все забило на меня, как это и происходило около двух лет подряд. Я находился до и полных людей, но, но я э... был все равно одинок. Про женщин я молчу. Меня шевали, и позже я вообще перестал пытаться и смирился с тем, что там со жизни никогда не будет девушек. Позже что-то щелкнуло, я понял, что я в яме. Только в хорошие дни ты можешь реально Я называю это депрессуха. Опять же, мой личный термин. Его не существует в интернете Никто вам о нем не расскажет Подростковый депрессуха Это этап жизни, когда любой подросток Во время переходного возраста Сталкивается с тем, что ему что-то как-то грустненько Что-то как-то родители не понимают Тяночку хочется, а тяночку как-то не получается То есть такое состояние любого подростка Когда... Ему что-то грустненько Вот просто грустненько Я называю это подростковая депрессуха Мой личный термин, несуществующий на самом деле Вот, и это отличный термин, описывающий абсолютно любое состояние любого человека В подростковом периоде и он просто через него прошел, а сейчас из этого пытается строить, типа, ебать, я колоссально нравственно страдал. Бля, братан, ну если уж на то пошло, я могу тоже немножечко так вот вкинуть информацию, чем я занимался, условно вот в твоем же возрасте, когда у тебя такие проблемы были. Я рос без отца в шесть лет, он от меня ушел. Я также сидел дома с одной мамой, полностью по уши в кредитах, в долгах. У нас не было денег абсолютно. Мы.. Из последних сил, условно говоря, доживали, дожидали. У меня очень большие проблемы с кожей были. Это сейчас я с маской сижу, и у меня сейчас я на таблетках нахожусь, которые у меня это лечат. Но в детстве у меня все лицо было засыпано прыщами. Для тех, кто смотрит нарезки, возможно, для самого Мартина, если он это посмотрит. Я сейчас вот так вот сделаю. Это моя кожа, и вот это, это сейчас мое самое лучшее состояние за всю историю, в принципе, моей кожи и моего лица. Вот эти вот красные штуки, это... В прошлом были прыщи, впоследствии стали пятнами или рубцами-шрамами. То есть у меня все лицо, оно в шрамах. Это все шрамы. То есть вот эти все впадины и краснота, это все бывшие шрамы. Вот, и с этой темой я еще больше депрессовал. Я, я не, не пытаюсь обесценивать твои проблемы ни в коем случае. Но у меня были конкретные физические отклонения во внешности, которые мешали мне заводить девушек. Которые очень били по моей самооценке и... Ну, то, насколько сильно я себя условно люблю И насколько я в себе уверен Это ебануто било по моей самооценке И твое закрывание на неделю в доме Ты слабак ебаный Я закрывался дома на ровно месяц Даже не так, на 35 дней Я не выходил из дома вообще То есть буквально мне мама приносила еду Домой и я ее ел Я тогда уже чуть-чуть денег зарабатывал Я ей давал деньги, чтобы она мне покупала сладости Чтобы она их приносила домой Я стеснялся выйти в подъезд Я стеснялся выйти на улицу до магазина. Я не ходил до магазина, потому что я не хотел и стеснялся. И это вот происходило примерно в тот же момент, который вот ты говоришь. Я сейчас не сижу и не строю из себя такого страдальца, типа, ой, мне так плохо. Братан, то, через что я прожил условно со своими комплексами внешкой и закрыванием в самом себе, тебе даже и не снилось, я уверен. Учитывая то, что ты рассказываешь в роликах, по сравнению со мной, это полная хуйня. Я не обесцениваю твои проблемы ни в коем случае. Просто пример, что ты приводишь, условно, другому человеку, то есть мне... Было хуже По моему личному мнению Взгляду Потому что банально даты, примеры И вот эти проблемы, которые ты озвучиваешь Они немножечко не сходятся Но я не обесцениваю твои проблемы Я уверен, тебе тоже было хуево Но это просто, скорее всего, подростковая депрессуха Так же, как и у меня Я через это прошел я сейчас не строю себя со в отличие от тебя Понимаешь, в чем кардинальное отличие А для тебя, вот там, родители Ссора Вот такая вот хуйня Таблетки, депрессия я бы посмотрел, что бы ты делал, если бы у тебя бы все лицо было просто в шрамах. все лицо было просто красное, у тебя было бы реально, ну, физическое отклонение во внешности, причем на самом видном лице, месте лице. Когда ты просто месяц не выходишь из дома, потому что боишься. Когда ты не просто неделю сидишь ужираешься сладкими, когда ты буквально... Э, Тебе заставляют социализироваться, потому что началась школа, и тебя просто вытаскивают из дома уже органы опеки. И ты идешь в школу, и ты разучился ходить, у тебя в прямом смысле болят колени, потому что ты просто не ходил месяц по улице. Вот это вот, ну... Ты, скажем так, через это не проходил, и поэтому я считаю, что я со своей не могу говорить о том, что, ну, вот это вот полная хуйня, то, что ты несёшь, про то, что как-то вы... Вы... выкарабкался из грязи в князя, как ты сейчас говоришь, для меня это полная хуйня, это условно был обычный чел и стал таким же обычным челом надо постоянно всю жизнь и понять, что надо что-то менять. А когда эти мысли приходили мне раньше, демоны. Когда ко мне приходили демоны в голову, я просто 4-5 mm -hmm. раз и демоны уходили. Потому что потом, после пяти раз, у меня просто не было сил уже не было сил себя гореть, И поэтому это был мой бедный, несчастник. Вот Позже, как я что-то я... сколько? сколько? девять, ну кстати у него больше часов в Доте, но, но я скажем так не в Доту просто тогда играл. Вот моя жизнь. Позже, как я говорю, мне я понял, что пора менять свою жизнь. Я перестал тянуться к людям и женщинам и вовсе, соскучился на развитии себя. Я понял, что я не могу больше быть жирным куском дерьма. Что-то в моей голове какой-то голос говорил о том, что это не моя жизнь и я не хочу умирать, да? я не хочу отучиться в колледже, а потом тебе работать и прожить свою жизнь. Ты просто дерьма. вырос. Я хотел чего-то больше. Ты просто перешел вот этот мой термин, ну я опять же это это не абсолютно не научная хуйня, но это, это я вот считаю, что оно такое существует. Подростковый депрессухать. Плюс чат, если как бы через него проходили. Хотя нет, много же и детей условно смотрят. Короче, те, кому 16 плюс, я уверен, они ее проходили. Просто подростковая депрессуха, когда тебе че-то грустненько, че-то родители не понимают, че-то как-то ну, какие-то проблемки, тяночку, блин, хочется, школа заебала, как-то совершенствоваться хочется. Мне, мне кажется, все через это проходят, и опять же, он пытается из этого. Ой, блядь, бедный, я страдали с у меня не было ничего, а если у тебя нет ничего, значит, у нечего терять. И поэтому я очистился ну, с и сокусился на своей мечте. Моя мечта была стать... Популярной. Короче, пацаны, если у вас прямо сейчас есть такая тема, что вам что-то как-то грустненько, и вот это вот, ну то, что вот я перечислил, родители там не понимают, тяночку хочется, э, просто совет из от 22-летнего лба, скорее всего, у вас это пройдет само собой. Просто, когда гормоны перестанут так сильно бить в, э, в голову. Это... То, что он пытается за затереть этот кучерявый, он пытается обычную переходный возраст э подтянуть под какие-то психические проблемы. Если вам хочется тяночку, родители не понимают и что-то как-то грустненько, это не значит, что вам просто нужно, что, что вам нужно идти к доктору, пить колеса, как он. Это значит, что возможно просто у вас переходный возраст. Да, это была диетическая мечта, но она разжигала огонь в груди. Я буквально помню, как я сидел в комнате один, я чувствовал, что у меня вот здесь жгло. Я просто помню, что я жгло, только хотел высказаться от того, как я хотел поделиться людям, а позже помочь им. Это до сих пор я помню, это ужасное чувство. Но именно оно сыграло огромной мотивации, которая заставила меня сейчас здесь сидеть тут, рассказывать это вам. Все началось потихоньку. Начало сел на воздержание. Позже я еле насколько деньги, чтобы записаться в качалку У меня даже не было денег на набор массу, не было денег вообще. Я говорю буквально 0 Вы можете представить себе 0 рублей. Заходить в магазин у вас 0 рублей. Вы можете купить ничего. Крутой, мужик, крутой, крутой. Это во сколько лет у тебя произошло? Не знаю. Опять же, просто пример ни, ни капельки не пытаюсь себя выставить лучше него, но у меня. Мне в принципе не было денег я их зарабатывал с 12 блядских лет пока ты сидел дрочил и в доту свою играл это опять же к вопросу о силе воли о каком-то не знаю стремлении, пока ты сидел и деградировал даже когда я деградировал и развивался понимаешь наша кардинальная разница пока ты сейчас продаешь инфо цыганские курсы меня поддерживает просто аудитория за то что вот я такой понимаешь мне не нужно строить из себя какого-то клоуна и какие-то первые статьи в интернете продавать за 800 рублей в принципе, я обеспечил себя и свою жизнь И помог родителям и всем родственникам Из такого говна выбрался просто потому что Просто потому что, понимаешь? вот, какие-то личностные, наверное, качества Ты же пытаешься сейчас ныть, выставить себя героем Гигачадом каким-то Хотя ты обычный чел, абсолютно обычный чел Ничего из себя не представляющего Я больше гигачад, чем ты, если по твоим критериям Опять же, сравнивать гигачада с обычными какими-то челами Я больше гигачад, чем ты Опять же, по твоим же критериям Я пошел качалку, все пошло кому Раз одно событие, я за него ухватываю. Создают еще события еще, еще еще. И так подсветку у каждого в жизни, Это называется Momentum. Когда начинаешь он развиваться, через год-два начинаются события, которые складываются в огромную штуку и рождают там твою жизнь. Это называется Momentum. Маленькая вещь. Ты познакомился с одним другом, он знакомится там там, там, потом ты знакомишься с девушкой, потом что учишься опыт, знакомишься с девушкой, бум бум-бум, и ты успешный и счастливый человек. Все, все вокруг девушек, все вокруг девушек. Напоминаю, у него нету девушки. Человек прямо сейчас находится не в отношениях. А если бы он находился в отношениях, мы бы увидели хоть где-то, хоть какой то намек, хоть что-то. Ничего нет, абсолютно. Он живет в одной комнате, и у него дома грязно. Не знаю, если бы у него была женщина, возможно, у него бы не было так грязно, как минимум. Он нам ее никогда не показывал, мы никогда ее не видели. Ни, вообще, вот, нет никакой информации, ш, сколько у него девушек было и находится ли он прямо сейчас в отношениях. Но он затирает нам о том, что вот, девушки, девушки, девушки, все ради девушек, все ради вагины. Так произошло у меня. Я встретил на своем пути настоящих друзей, я укрепил свой брат с братом и максимально прошел очень много дерьма с ним. Сейчас просто это лучший человек, который меня в жизни. Мне изменили, разбили сердце. Позже я смог себя удержать и не обидиться на женщин, а начать разбираться в себе. Я нашел проблему в себе. Когда это было из-за неуверенности, потому что обычно нужно подумать, что просто девушка плохая, раз она изменила, да, и все, и забить хер. Но я нашел такой в себе. Я начал меняться еще с большей силой. Потом встретился с девушкой, потом я получил опыт и по итогу бам бам бам бам и сейчас я здесь, где я сейчас. У меня есть друзья, у меня не с девушками, у меня есть деньги и я их смотрю. То есть вот еще раз, слушайте, он не сказал, что у него есть девушка. Он сказал, у меня нет проблем с девушками. Бам, бам бам бам бам и сейчас я здесь, где я сейчас. У меня есть друзья, у меня не с девушками, у меня есть деньги и я их смотрю вперед веры в будущее. Вы поняли, да? <свеч> у меня нет проблем с девушками. Сука. Да у кого они есть, блять, в таком возрасте, сука? Тогда давайте перейдем к главному вопросу. Почему 90% мужчин одиноки? Это мы две глобальные причины. Первая. После школы и университета больше нету мест, где ты можешь так легко завести друзей или девушку. Вы могли замечать это, что какие-то крутые щелы школы, которые получали всех девушек и всех друзей, уходя из университета, оставались инцелами И знаете почему? Потому что когда они очень много они сталкивались со второй глобальной причиной. И эта глобальная причина это то, что сексуальный рынок в дерьме Вы могли заметить одну интересную тенденцию. Красивые девушки перепихиваются только с статусными, красивыми, богатыми и накачанными мужчинами. Но отсюда следует вот. Красивых девушек много? Чего, блядь? Ходится только статусными, красивыми, богатыми и накачанными мужчинами. Чего, блядь? Чего, блядь, с накачанными? С накачанными точно нет. Обычно богатые люди, они как бы с пузиком им похуй. По-настоящему богатые. Насчет следует вывод. Красивых девушек много. Статусных высоких, богатых, для себя мало. Знаете, что это значит? Все зависит от возраста. В какой-то момент женская красота перестает так сильно цедиться А мужчины, вот как ты в прошлом же ролике. Он сам себя противоречит. В прошлом ролике он говорил то, что вот девушки наоборот, как ну, то есть он их там как товар выставлял, что якобы они становятся менее красивыми с возрастами, а мужчины становится более статусным с возрастом. У него появляется больше денег, и на него уже начинают вешаться девушек в 30 плюс лет. Вот. Сейчас же он сам себе противоречит типа что на него вешаются девушки вешаются только на статус... Но опять же, судя по твоему прошлому ролику, ты сам себе противоречишь, потому что они должны вешаться в зависимости от возраста, опять же, то ли после 30, например на одного такого гигачада 8 девушек. А это значит, что на 8 не гигачадов всего две девушки. Ну давайте подумаем Три чувака в фензоне одному изменяют, а последний, а последний не умаля свою девушку, которая с ним в отношениях. В принципе, картина вполне логичная, да? Вы можете мне не поверить. Давайте я покажу вам скриншот с этим Это обычно. Как-то душно, согласен полностью. Это, наверное, последний ролик, который мы смотрим, в принципе. Статистика. 95% мужчин не получают ни одного лайка, остальные 5% мужчин получают. Потому что мужчины зачастую не ведут социальные сети, вот именно чтобы что-то показать. Бля, Инстаграм запрещен, Российской Федерации организация. Э -э -э Девушки, чисто фоточки, как куда поехала, что поела, что пожрала. Вот попа, вот бассейн, вот маникюрчик туда-сюда. Ее подружки подписываются, лайкают. Инстаграм мужика раз в год запустил, как поймал рыбу. <г��> <сул> <сул> ну типа, просто мужикам похуй, поэтому они меньше лайков получают все лайки от остальных девушек то есть вы можете себе представить девушка такое приложение и видит ее там лайкнул например 100 человек там за 3 дня с помощью лайкнуло за 3 дня и она начинает глистать и выбирает только из лайкнувших всего 5 процентов мужчин и чё? И чё? это наверное говорит о том что ну блин охуенная статистика блять И она начинает глистать и выбирает только из лайкнувших всего 5 процентов а что если ну ну по большей части мужчины как бы ну не постят нихуя то есть у меня есть аккаунт я лайкнул какую-то девушку а у меня ничего на странице нету, или какая-то хуйня просто, которая интересна только мне, блядь, мотоцикл свой сфоткал. Ну, блядь, логично, что девушка только 5% лакает, потому что, в принципе, мужчины по большей части, ну, не социоблятствуют вот так вот, как девушки. Да и всё. Охуенная статистика, блядь, доверяйте ей. Вы понимаете, о чём я? Это... Да, понимаю то, что мужчины просто меньше фоток делают. Вот и так же и в жизни. Если раньше лет 50-60 для женщины было важно только, уважаешь ли ты ее и будь ли собой хорошая семья, то сейчас, когда моральные и семейные ценности отошли налево, остался только рынок. Буквально что я отдаю и что я получу за меня. Знаешь, что это значит? Что поиска мужа своих детей девушка ставила простые условия. Будь хорошим человеком, уважай меня и зарабатывай достаточно, чтобы прокормить. А это разве не рыночные условия тоже? Ну, типа, зарабатывай, чтобы прокормить. Говорит, простые условия ставила. Что тогда тоже отношения отчасти рыночные были, что и сейчас. Пиздец, да так можно все что угодно потянуть. Отношения, блядь, рыночные сейчас, а раньше были честными. Раньше, блядь, напоминаю тебе, Мартин, нахуй, продавали. Замуж, когда выходили девушки, их просто продавали, блядь. Семьи. и с этими условиями ты бы получил девушку и охуеть напоминаю там вот эту вот, типа ну древняя русь там вот этот вот, ну продажи я думаю все вы видели по истории проходили вот эти вот штуки когда вот эта картина где сватают или как это правильно называется короче стоит девушка фате сзади такой душный старый старик когда просто выдают кого-то мы смотрели с вами видос топлиса даже кстати не самый лучший научный канал но все же типа такая тема имела место быть было рабство осуждаю но было еще и вот эта тема с продажей невест когда одна семья Преданная, знаете, что такое приданное? Это, как бы, в прямом смысле товар за то, чтобы выйти замуж. О чем ты затираешь, блять? Сейчас условия влиять немного по-другому. Будь выше 850 сантиметров, зарабатывай минимум 30 км месяц и будь 70. Но помни, если найду человека, так будет 80, я уйду от тебя к нему, потому что он лучше. Пиздец, ты, ты конченый, пиздец, ты конченый. Пиздец он конченый, сука, я не могу, нахуй. Я пытался адекватным себя вести, но это ж пиздец просто. Пиздец просто. Ну, расскажи про древность, когда, опять же, продавали просто девушек, продавали людей, блядь, когда существовало приданное, когда в прямом смысле выходили, одно государство женилось на другом просто из-за того, что, сука, это выгодно экономически, блядь, а сейчас тебе не нравится, что, ёбаный рот, сейчас хотя бы людей не продают. А теперь вопрос меняется не только условия, но меняется и цель. Если в первую очередь цель была родить и построить счастливую благополучную семью, то сейчас цель просто переспать. Ахуенный, сейчас... блядь! А раньше люди что ли не ебались? Ой. Сейчас женится, то есть по его словам сейчас женится, чтобы поебаться серьезно или что? Я, я не понял. Но меняется и цель. Если в первую очередь цель была родить и построить счастливую благополучную семью, ахуенные сейчас... цели. Ну, опять же, расскажи это продажи, когда вы ходили за замуж. О -о -о -о. А сейчас? Просто есть, А семьи. сейчас жениться, чтобы просто переспать. Я тебя понял, Мартин. Мы тебя услышали. Спасибо за информацию. Сейчас <служит> могут делать женитьбу что они хотят. И не обязательно даже оставаться с ними, не обязательно строить семью. Они получат секс на первом тренинг свидания. То есть мне не нужно строить семью или вступать в брак. Понимаете, о чем я? Есть... А, ся... а, а мне нужно чату нужно вступать в брак, чтобы пиздец ты ебнутый, блядь! Пи... это в ахуе. Чат, выходим замуж или это? Женимся, чтобы поебаться. Словия заверски, но если ты не попадаешь, ты получаешь все. Делай на что хочешь, просто входить условия. Почему этот рынок такой дерьмовый и странный? Получается, что простой чувак не получает ничего, а гигачат получает все, делает всё, что хочет. Потому что моральная ценность разрушена. Теперь семья строится не в 20 лет, не в 25, а позже в 30 и в 45, и они менее благополучны соответственно. И соответственно, если девушка просто выбирается с кем, ей... почему, если они строятся позже, они менее благополучны? Если ты сам же в прошлом ролике говорил то, что после 30 мужчина начинает развиваться, блядь, и становиться человеком полноценным. Какая нахуй? Чем позже, тем менее благополучный ты ёбнутый. Наоборот, люди позже состоля... состояние себе скалачут. Бля, секунду, может что-то не то услышал. Потому что моральная ценность разрушена. Теперь семья строится не в 20 лет, не в 25, а позже, в 30 и в 45. И они менее благополучны, соответственно. И, соответственно... Схуяли, они менее благополучные? Схуяли, блядь? Да ты сам себе, блядь, противоречишь, сука, ёбаный агузок. Это пиздос. Если девушка просто выбирает, с кем ей потрахаться, то почему не выбрать лучшего? Ведь желающих там много. Как и гигачады, так и не гигачады. Как гигачады, так и не гигачады хотят жить. Осуждаю, ебаната. Правильно? Так почему у него прилучь. То есть мы берем такого высокостатусного чувака, который 10 лет был инфо, и из того, чтобы обидеться на женщин, что-то он работал над собой. Он пошел работать с своим бизнесом, совершил дохреньше ошибок, начал работать над собой, на пути своего опыта изучил мир, получил навыки общения женщины, что является тоже очень важным. То есть, мне нужно только вам вас не получится, только получится. Это пиздец и работу и при этом получить дихище женщин. Это, это, это, навык... это, это самый пиздецовый ролик. Не знаю, это, это не. Здесь он показывает себя не просто как тупого еблана. Он себя показывает как тупого еблана, который сам же свои ролики, блядь, не смотрит и не помнит, чем он говорил в предыдущем видосе! Я общение с ними. Они получаются только через опыт. Вы можете прочитать дохренище книг. Вы можете прочитать дохренище книг, дохренище видосов, например, моих посмотреть. Но если вы не практикуетесь, у вас ничего не получится. Потому что, как я говорю, только с сонным параличом. Ты можешь знать максимально все о нем. Но когда ты пойдешь в него, у тебя будет, сука, трястись под жилки, потому что ты переживаешь это по-настоящему. У нашего мозга должны быть нейроны, которые являются опытом. Ты должен почувствовать, так что лучше один раз пережить, чем сто раз услышать. Именно поэтому одна девушка даст тебе больше опыта, чем сотни видео в интернете. И все мои видео нацелены только на то, чтобы ты пошел и перестал бояться и начал знакомиться с девушкой. Тем сегодня я расскажу, как знакомиться с незнакомыми девушками на улице. Так что же делать? Скорее всего, ты, который смотрит это видео, ходит 90% мужчин, которые одиноки, которые находятся в состоянии ты скажешь, нет, не инсул". Да, инсул звучит страшно. И, казалось бы, какие-то такие страшные, ужасные мужчины, которые живут ужасную жизнь. Но на самом деле инсул в переводе это просто человек, который не может получить секс. Это человек, который находится в, целеб... в целебате не по своему желанию. Спроси у себя, Ты же сможешь получить секс? Ну можешь открыть телефон и позвонить и получить секс. Если нет. Даша, Пошли ебаться! Тут инсус. У тебя выходит всего три варианта решения проблем. И чтобы прийти к тем вариантом, тебе он признает, что ты субдима, потому что если начнешь самообманывать себя и оправдываться. Нет, Мартин, ты идиот! Ты метро 90, именно поэтому. Все... Чувак, заткнись. Я бы метро 90 и до того как получил женщину. И никто со мной не спал, потому что я был метро 90 Дело в навыке, в теле и в социализации. Как ты получишь женщин, если ты с ними не встречаешься? Почему а как ты... же жениться? Точно-точно, я забыл. До свадьбы нельзя. По Мартину Ваурикалову. Говорю, тебе надо признать, что ты не получаешь женщин. И признание того, какой ты кусок дерьма, поможет тебе в любых сферах твоей жизни. <связываем> <связываем> Чат, быстро признали, что вы кусок дерьма. И это тебе поможет во всех сферах жизни. <связываем> я, может быть, опять что-то не то услышал что ты не получаешь женщин. И признание того, какой ты кусок дерьма поможет тебе в любых сферах твоей жизни. Потому что как... Поняли? Поняли, блядь, гайды от великого? Призна... Признали? Все. Теперь ты успешный. Как только признаешь, станешь успешным. А ты можешь развиваться, если ты уже крутой? Теперь, когда ты признал это, ты молодец. Тем приходим к трем рядам решения проблем. Первый. Обидеться на женщин. Обидеться на сексуальный рынок. Обидеться на девчаток. Обидеться на всех. И забить на рынок. И остаться. И никогда больше не увидеть женского тепла. Вряд вкусный, как самообман, но он подведет тебя к мужчине. Нахуй. Второй вариант. Блять. Все, теперь на рейщике получат АП. Ребят, это сейчас с ним Давайте им тонну внимание, как будто придет на женщина, находится в фронт -зоне и довольству тем, что тебе иногда дают там пучками немножко внимания женщин. Приятно, уже получше, чем первое, но вряд ли у тебя что-то получится. И последний, третий вариант. Третий вариант выбирают только сильные люди, которые готовы признать, что не куски гельмарьма и начать что-то с этим делать. Это полностью сухсируется. На... Зачем добиваться отношения, если они только для секса? Я, ну, это самый банальный вопрос, который раздается, наверное, в голове любого адекватного человека, который смотрит видосу Мартина. Света. Я не знаю на него ответ, зачем ему Блячусь это. себя и поднять свой Да, он ужасный, 90% мужчин. Короче, он... по поводу того, что зачем реально для секса, я не понимаю. Типа, чтобы поебаться, тебе не нужно даже в отношения вступать. Ты буквально идешь в любой клуб, ты буквально имеешь какие-то деньги, просто пошел, заработал, блядь, потратил на женщину, выебал ее. Есть легкодоступные женщины для ебля, опять же. Но это ничем не будет отличаться от дрочки, от воздержания, о котором он говорит. Причем я до сих пор не могу понять. Человек за воздержание, но при этом, ну, типа, девушки нужны как бы ебаться круто. А чем с химической точки зрения отличается ебля с женщиной от дрочки? Вот с чем? Но если ты пойдешь в 10... Я уверен, там чем-то оно отличается, но Марти нам об этом никогда не расскажет. И в роликах, опять же, он говорит о воздержании в принципе, то есть кончать нельзя. То есть, соответственно, с девушками тоже нельзя кончать. Но, по крайней мере, это из того, что вот мы слышали, это так звучит. И процентов. Он не уточнял просто. Ты будешь получать все. Я буквально тебе говорю. У меня не было такого, что я получал когда-то маленькое количество женщин У меня больше не получал ничего, а потом получаю все. И у многих людей именно так это происходит У тебя сейчас нет женщин В этих приложениях и где угодно в жизни Да, это дерьмо, но либо ты соглашаешься с правилами игры, либо нахуй выходи из нее. Как поднять цену сексуальному? Всего есть два Кстати, для донатера, блядь, сука, не... Вот, у него там еще как бы мусорное ведро висит Я не знаю, может быть у меня как-то не прибрано У меня есть какие-то, ну, грязюки вон, я не знаю Там коврик лежит, там физпект написан у меня у меня шкаф не закрывается просто, а, а полотенца сушатся это продуктивно. шарите. У меня вещи не валяются по дому. Либо нахуй выходи нет. Как понять цену на сексуальном. Всего есть два пункта. Первое это улучшение своего тела, а второе это улучшение своей личности, но на самом деле я поставил бы своего опыта женщинами, но я бы обозвал это все в одной фразой. Уже есть своего ментального состояния. Да, деньги ну, вообще не решают. Типа, блять, я, я уверен, ну, все со мной согласятся, деньги решают. Пиздец, как решают, в завоевании именно ебли. То есть, если ты хочешь понюхать вагину чужую, ты просто ну, имеешь деньги, ты ну как бы либо снимаешь девушку напрямую, либо снимаешь ее косвенно. То есть там клуб, не клуб, давинчик, не давинчик, в Макдональдс там сводить, ну, типа денег потратить. То есть, ну, как бы это, по-моему, первоначально. Такая тема Если ты хочешь именно в отжайну понюхать То ну, деньги по моему первостепенно стоят А не какое там не саморазвитие Личность и вот это все Это хорошо для, для того чтобы найти подходящую тебе Спутницу по жизни навсегда То есть девушку хорошую На которую ты сам бы не против пожениться но ты говоришь же исключительно о ебли и съеме женщин-то. Ну, для этого точно не нужно твое саморазвитие какое-то ебаной, нужен только деньги. Если у тебя хорошая металла, и ты в самом слистый заряженный человек, тебе будет легче учиться, совершать ошибки, ты буду случать меньше боли и прикалька больше женщин, потому что никому не нужны депрессивные куски дерьма. Первая это качалка, либо похудей, просто иди к своему идеальному телу. Не важно, что женщины думают о том теле, но по исследованиям большие плечи и виобразная форма это от себя сексуальных женщин. Виобразная форма и большие плечи. Исключительно генетическая особенность Исключи... Ты сколько угодно не качая плечи, мышц станет больше Плечи не станут шире То есть, ну, это все генетика Мне отчасти с этим повезло Правда, я сейчас немножечко жирненький Но я стремлюсь как бы к тому, чтобы нормализоваться У меня просто повезло У меня плечи сами по себе, ну типа, блядь, широковатые И вот V-образные, как он говорит Или не V-образные, не знаю как правильно Короче, у меня худая талия если похудеть, опять же Это повезло, это никак ты не, не можешь исправить но для тебя главное получить уверенность в свое теле. Признай себе, что твое тело тебе сейчас не нравится И спроси себя, какое тело тебе будет нравиться И после этого иди в качалку в другие места Любой спорт повышает дофамин на 2х И оставляет тебя долгим падением вниз от дофамина То есть получается, что это, это то, что оставляет тебя удовлетворенным И когда ты придешь качалку, я тебе обещаю Сначала будет неприятно, но через год это будет твоя самая любимая вещь в мире Я тебе правду говорю И плюс она еще и дает вылить хорошо Просто накачайся, 90% мужчин не ходят в качалку И попадет 10 Потом позже ты улучшишь свой опыт Начнешь медитировать, награждений. То есть ты пишешь, я молодец, я такой-то, вот такой вот, я классный, крутой мозга, И в целом ты быть оптимистом Все люди говорят, эй, смотри, на мир весело, жизнь прекрасна Смотри, ты, ты вот живешь Это, это ноль научно. Я вот именно прям про вот этот вот дневник смотрел исследование, прям, которое опровергает эту хуйню Это полностью инфо-цыганская залупа, когда, блядь, награждать себя за какую-то тему Это, ну, с тем же успехом, то есть э, написание дневничка вот этого ебаного Ничем не отличается от того, что ты условно поработал, а потом пошел наградил себя мороженкой, то есть сладким, это вот ничем не отличается, это просто награждение себя чем-то непонятным, а тебе наоборот по-хорошему от этого избавляться, от какого-то награждения, есть только дисциплина, есть только привычки какие-то, то есть чистить зубы, там, заниматься спортом, то есть ты должен это в привычку должно войти, а не награждать себя какими-то записочками или мороженкой. Какую хорошую жизнь. Ты одет обут, вот ты несчастлив. А дети в Африке у них нет даже воды, но они счастливы. Как, блядь, дети в Африке счастливы? Расскажите мне. Знаете как? В Африке нет порно. В Африке нет. сделать в лаборатории. В Африке нет порно. Не, ну в принципе, тут я могу поверить. ну Источник авторитетный. В принципе, я доверяю ему в этом В, в, в этом суждении. Он точно знает. Кто? Там нет гиперстимуляции, именно поэтому легко радоваться простым вещам. Когда нету крутых вещей. Понимаешь, что я имею в виду? Ряд ли дети в Африке делают журнал благодарности, но тебя свергли делать, отделе медитирований. Журнал благодарности, ты берешь записываешь, что ты сегодня благодарен. Хорошо посрал, поговорил с кем-то, обернулся на какую-то девушку, на тебя улыбнулось. Все. Да, еще и журнал действий. Давайте делать. Вот это знаете, когда ты все прописываешь в блокнотике, по минутно распишу тебе, кто в чем не прав, блядь. Задача: проснуться, почистить зубы, покакать, не знаю, сделать там кофе. Одеться, и ты такой потом ставишь, такой галочки, да, да, я молодец, я сделал дефолтные утренние дела, но зато проставил галочки, какой же я охуенный, это абсолютно нерабочая тема, контрпродуктивная, которая только забирает твое время, ничем она, это, это, это, это как мотивация, то есть она может быть недельку у тебя поработать, такой, бля, какой же я молодец, потом тебя просто заебет этим заниматься, потому что мотивации не будет, галочки даже проставлять, писать их заново этот писал что да и со временем буквально через месяц, начинаешь что жизнь становится лучше хотя объективно она не стала лучше медитация усилит яркость ваших снов и покажет их, если у вас их нет если вы их забываете и также медитация позволит тебе легче... я не медитирую мне сны снятся каждый день что ты на это скажешь а учиться и развиваться. Это очень поможет. По итогу все это придет, потому что у тебя будет больше энергии, драйва к получению женщин. Ты по итогу ты получаешь способность. Сны очень изучены, пацаны. типа У кого-то есть, у кого-то нет. Кто-то там пытался еще э, доказать такую тему, что сны снятся только очень э, творческим и э, классным людям. Что типа вот ты продуктивный, вот ты творческий, тебя снятся сны, э, потому что ты творческий. Чем больше снов, тем больше творческая личность. Вот пытались доказать. Полная хуйня Никто не знает, как вообще сны формируются и из чего они строятся. Теперь ты привлекаешь еще лучше, теперь тебе еще с отказами и у тебя больше энергии. Бам, ты 10% мужчин. Не так быстро, бро. Это займет года. И тебе нужно подготовиться к этому пути. Поэтому ты сейчас подумаешь, Мартин, ну это так зло? Бля, серьезно? Аж 90% легко? Работать на работе всю жизнь матрице легко? Нет. В матрице. Работать всю жизнь на работе в матрице. Ну давайте соси, челов за то, что они работают на дефолтной работе, а что нет? Бля, пацаны поняли? Ну, работайте в ДНСе, на заводе. Вы плохой человек, вы в матрице живете, что тебе нравится такая жизнь? Так иди, блядь, займись спортом, стань, бизнес открой. Как там Мартин говорил, я тебе гарантирую, что один год ты прогоришь, но потом у тебя сто процентов все получится. То есть по лекалам Мартина нужно бросать нахуй вот эти все дефолтные работы, ведь, ну, проблема лично в тебе, не в том, что какие-то обстоятельства или еще что-то. Проблема лично в тебе. Бросаешь ДНС... Год прогораешь на бизнесе, а после этого у тебя бизнес идет в гору. Так там сказал Мартин в одном из предыдущих роликов. Это он Труд. обещал нам, кстати. Трудно. Ты в жизни всегда будешь судьбу боль. Что бы ты ни делал, ты будешь чувствовать боль. И лучше это будет более дисциплином, бро, потому что более дисциплина хотя бы есть хоть что-то на другой стороне, на есть награды. А от более сожаления нет ничего. Ты, скорее всего, сожалеешь прямо сейчас. Ты мог бы уже начать что-то делать, увидел бы уши. Я, да. я сожалею, что я тебя вообще с тобой познакомился. Да не поздно. С вами был Мартин, подписывайся на канал, всем пока. Это пиздец. Я по онлайну вижу, насколько этот человек становится неинтересен вообще никому. То есть, если раньше мы сидели... Может быть, я, конечно, душно не отрицаю ни капельки. Uh, но если раньше мы его смотрели, и все такие, ебать, хайп, все, пиздец, разъеб сейчас будет. Тут же просто уже, ну, людям неинтересно. Как будто вот вы сейчас сидели и просто ждали, когда это закончится. Я вас прекрасно могу понять. Я обещаю, я прям... Клепайте, клепайте. Я обещаю Мартина смотреть больше не будем никогда. Обещаю. Все. Клепайте, потом, ну, все, все. Это, это финальный был видос, который мы его посмотрели. Он меня истощает. Он в прямом смысле меня истощает это абсолютно деструктивный долбоеб. Обсуждать, может быть, будем типа, кто-то что-то скажет, что-то там это. Может быть, будем. Но смотреть на стримах мы его больше никогда, блять, не будем. Запомнить.